Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин на очередное видео. Большое спасибо за вашу любовь и поддержку, благодаря которой мы смогли провести еще одно исследование в области повседневной психологии и психического здоровья. Итак, давайте начнем. Хроническая усталость, трудности с концентрацией внимания, трудности со сном, частые провалы в памяти и эмоциональное истощение. Похоже ли это на человека, который переживает выгорание или страдает от клинической депрессии? Чаще всего эти два понятия путают. Выгорание – это негативное состояние эмоционального, физического и умственного истощения, вызванное чрезмерным стрессом и неспособностью справиться с ним. В то время как депрессия определяется как расстройство настроения, характеризующееся постоянным чувством грусти, пустоты и безнадежности. Поскольку симптомы выгорания и депрессии во многом совпадают, часто бывает трудно отличить одно от другого. Ошибочное принятие одного за другое может привести к большому ущербу, особенно при попытке лечения. Прежде, чем мы начнем, пожалуйста, помните, что наша цель – просвещение. Поэтому, пожалуйста, не используйте эту информацию для самодиагностики. С учетом сказанного, вот семь важных различий между выгоранием и депрессией. Во-первых, депрессия – это психическое расстройство. Хотя выгорание является серьезной проблемой психического здоровья, в отличие от клинической депрессии, она не признается американской психологической ассоциацией как диагностируемое психическое расстройство. Это связано с тем, что в нем нет того, что психологи называют четырьмя до да ненормальности – отклонение, дисфункция, дистресс и опасность, которые являются отличительными признаками психического состояния, чтобы считаться психическим заболеванием. И хотя выгорание, безусловно, в парах функционирует и приносит нам много страданий, оно не представляет такой серьезной угрозы нашему психическому здоровью, как депрессия. Более того, у выгорания есть только три идентифицируемых симптома – истощение, цинизм и неэффективность. В то время как для постановки диагноза депрессия достаточно иметь не менее пяти из девяти симптомов в течение не менее двух недель. Во-вторых, депрессия носит более общий характер. Помогает ли вам отвлечься от проблем, когда кто-то пытается вас подбодрить? Это может сработать при выгорании, но не при депрессии. Депрессия является более общим явлением, чем выгорание потому что выгорание возникает в результате длительных периодов сильного стресса, обычно связанного с работой или учебой, и негативные психологические эффекты, которые мы испытываем из-за этого, часто проходят после устранения стрессового фактора. С другой стороны, депрессия гораздо более распространена, потому что она пронизывает не только нашу школьную или рабочую жизнь, но и нашу социальную жизнь, нашу домашнюю жизнь и даже наше удовольствие от собственных хобби и интересов. В-третьих, у депрессии не всегда есть пусковой механизм. Что же провоцирует выгорание? Как мы уже говорили, выгорание чаще всего происходит при возникновении стрессовых ситуаций. Часто это происходит в школе или на работе. Обычные примеры – подготовка к выпускным экзаменам, поступление в престижный колледж или большое повышение на работе. Но когда речь идет о депрессии, не всегда есть очевидная причина, по которой она развивается. В-четвертых, депрессия подрывает вашу самооценку. Какая особенность присуща только депрессии? Это пониженное чувство собственного достоинства. Многие пациенты с депрессией борются с чувством никчемности. Кажется, что потеряно всякое чувство цели. С другой стороны, те, кто выгорает, чувствуют ту же потерю мотивации, удовольствия и интереса, но их чувство собственного достоинства остается в значительной степени нетронутым. И хотя иногда вы можете испытывать досаду, разочарование или уныние по отношению к себе, обычно это происходит только из-за конкретного стресса. Например, вы ненавидите себя только потому, что провалили тест. В-пятых, деперсонализация часто встречается при выгорании. Деперсонализация – это стойкое ощущение отстраненности от самого себя. Это происходит потому, что люди, которые борются с выгоранием, довели себя до предела – физически, умственно и эмоционально, и теперь им стало трудно нормально функционировать. Вы так долго работали над собой, воспринимая себя скорее как неудержимую машину для повышения производительности, чем как человека с реальными потребностями, что начинаете терять связь с самим собой. Вы перестаете ощущать себя самим собой, становитесь неспособным к эмоциям из-за того, что были перегружены стрессом. В-шестых, выгорание развивается поэтапно. Знаете ли вы, что существует пять основных стадий выгорания? Исследования назвали их по возрастанию степени тяжести. Фазы медового месяца, начало стресса, хронический стресс, выгорание и привычное выгорание. Но когда речь идет о депрессии, стадии не существует, потому что депрессия не развивается линейно или прогрессивно. У некоторых людей депрессивный эпизод может длиться всего несколько недель. Они могут годами жить нормально и вдруг ни с того ни с сего снова почувствовать депрессию, в то время как другие борются с ней почти всю жизнь, вроде бы выздоравливая, но потом им снова становится хуже. В-седьмых, выгорание легче подается лечению. Наконец, но возможно самое главное, поскольку выгорание не является психическим расстройством, его гораздо легче лечить, чем депрессию. При проблемах выгорания психотерапевт или консультант посоветует вам несколько простых изменений в образе жизни. Например, ложиться спать раньше, начать заботиться о себе, установить границы и научиться лучше управлять временем и вы начнете замечать улучшение в течение нескольких недель, в зависимости от степени тяжести вашего выгорания. Что касается депрессии, распространенные планы лечения включают в себя не только изменения образа жизни, но и антидепрессанты, когнитивную терапию, поведенческую терапию и психодинамическую терапию. Мы надеемся, что смогли дать вам некоторое представление о том, чем депрессия отличается от выгорания. Применимо ли к вам что-нибудь из перечисленного? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и подписаться, а также поделиться им с кем-нибудь, кому это необходимо. Не забудьте нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда Немиркин опубликует новое видео. Как всегда, супер спасибо за просмотр!